Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. И правда объедение. И зачем пиццу с рисом ешь? Мы помним всегда ведь рис да? Я китаец. Ты разрешил второму выйти из камеры по прихоти своего заключенного. Один разок можно. Не договаривай за меня. Молодцом, Широ. Китайцу понравилось твоё блюдо. Терпеть не могу эту женщину и ее скверный характер. У кого это тут скверный характер? Это Казари. Чья бы корова мычала? Просто сдохни уже старый ты козел. Я, кстати, тортуюсь. Закатила истерику из-за какого-то там жареного яйца. Дура, я же всегда поливаю жареные яйца своим шоусом а не бут блин. Успокойтесь уже. Ты сказал? Все, ты меня окончательно достал. Мы разводимся, и дочка. Не стыдно перед дочкой-то. Слушай, я а скажи им ту фразу. Мамуля, папуля, что такое разводиться? Вы <соспит> что, решили развестись? <соспит> Ладно, в этот раз прощаю. Да, вот это поворот. Аджиме! <соспит> а и ты что ли здесь? Говори, давай, что мои заключенные здесь делают? Ты же сам сказал, это на один разок. Заткнись, обезьяна. <соспит> чтоб ты знал, я не хочу, чтобы твои языки общались с моими. Они черт знает на что способны. Так что не раздевай свой рот и следи за ними, усек? Как же ты задрал. По морде захотел, обезьяна. Что ты сказал, Гарина недоделанная? А ну, заткнулись! Каждый день одно и то же. Давайте вместе с нами. Не хочу. Что? Ну это же так весело. Может, он просто не умеет? Еще как умею. Ты за кого меня держишь? За дело. Грёбаный мелкий автомат! Хорош, успокойся! Учитель, нет! Сейчас-то я точно ее достану! Чтобы достать тебе игрушку, нужно держать баланс. чёрт все же тебе довольно весело. Я просто ненавижу проигрывать! Мне ни разу не весело! Ура! У моего учителя получилось! Учитель? Слишком <смех> легко. Эй, вы там! Хватит уже в игрушки наяривать. Кто бы говорил,